Всем привет дорогие друзья, с вами Данил Яценко. Сегодня в этом видео я хотел поделиться некоторыми своими целями, которые я достиг в этой замечательной простой игре Вормикс. И первая цель у меня была это сделать шлем поработителя на 60 дней. Вот у меня шапочка поработителя на 60 дней вперед. Я все-таки смог это сделать, смог набить ее. И у меня некоторые игроки спрашивают, как я набиваю шапку на 60 дней, ну и вообще на сколько дней вперед. А я вам отвечу. Ну, все вы знаете, что в группе выдаются дополнительные жетоны боссов, и в день можно обвалить несколько раз одного и того же босса. И когда у вас несколько жетонов, вы можете шапку сделать по времени больше. В день может выдаваться даже по несколько жетонов, по 3, по 4, по 5. А в Новый год вообще давалось там по 10 штук этих жетонов. И вот я валил, валил, валил, еще раз валил. Конечно же пропускал, бывало ну, у меня не обнулялось, так как у меня там, ну, накоплено было. Даже если обнулиться, то я опять, опять верну. И вот таким образом я накопил, все-таки достиг этой цели на 60 дней вперед. И к чему вообще это видео? К чему я записываю этот ролик? Э, к тому, то что этот босс больше мне не интересен. И я прохожу, ребята, его на заказ теперь. Первое прохождение будет стоить 50 рублей, а второе 70. Почему я его прохожу один раз... Э, Дешевле, а другой дороже, потому что первое прохождение, если вы босса не прошли, то он легче. А когда вы прошли босса, на второй раз его сложнее пройти, потому что появляется больше пилотов, и молния сносят вам больше хп, короче, сносит она. И поэтому цена различается между первым и вторым прохождением, но на 20 рублей всего лишь. Поэтому вы можете заказывать, у меня поработителя, пройду очень быстро. У меня уже заказали пару человек. Отзывы можете увидеть по ссылке в описании. Также группа есть по ссылке в описании, где я у меня на этого босса. И не только на этого. Также вот выложил я постик в паблике своем. Вы можете заказывать. Теперь перейдем на мой второй аккаунт. На страничку фейковую Данил Миронов. Здесь я ставил перед собой цель накопить скорпионе посох на 60 дней вперед. И вот... Вот он у меня, скрепиваний посох на 60 дней вперед. Также этого босса больше э, не прохожу. Теперь только на заказ, если вы закажете. Ну, либо по настроению, если мне потребуется этот артефакт, то я пройду его. Ну, а, а так у меня вот он есть. Вот, пусть он там... Пропадает, если ему надо пропадать Дальше копить я его не собираюсь Возможно, я его солью там до 30 дней Возможно, потом продолжу заново копить Но это не точно Пока что мне надоели все эти боссы Прямо очень жестко надоело У меня столько пригорало от них Я хочу реально отдохнуть от этих боссов Мне надоело Я вот достиг этих двух целей в игре И теперь прохожу только на заказ Потому что реально вот, Попробуйте, ребят, накопить этот посох На 60 дней вперед. Попробуйте каждый день Валить этих поработителей паучих, это реально жестко, ребят, попробуйте, вот, кто считает, что это легко, попробуйте. Конечно же, я знаю людей, которые сделали и посох и больше, на 100, на 300 дней делали посох там, но это очень сложно, дорогие друзья, это очень сложно, это нужно выдержку, нервы иметь, чтобы реально сделать артефакт, и не каждый сможет, поэтому, да, кто-то и может, не спорю, но не все Далеко не все, поверьте мне. Поэтому можете заказать у меня посох. Цена прохождения Королевы Пауков 70 рублей. Можете написать мне в личку или в группу напишите мне. А в личные сообщения я вам отвечу. Спасибо, ребят, за ваш просмотр. Заказывайте Паучиху, заказывайте Поработителя. Отзывы можете почитать по ссылке в описании. И всем пока.